Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о выборе тематики канала на YouTube. И естественно перед вами стоит важный вопрос. Какие вообще сейчас тематики существуют. Какую тематику из этих выбрать какая из этих тематик окажется перспективной и приведет вас к успеху. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Прежде всего дорогие друзья я хотел бы акцентировать ваше внимание на то что не нужно гнаться за сверхпопулярной какой-то тематикой или трендом там где много просмотров. Нужно выбирать именно ту тематику которая вам будет интересно и конечно же вашим зрителям. Также дорогие друзья именно с этого момента я вам хочу сказать что теперь вы являетесь предпринимателями, потому что YouTube это своего рода бизнес. Теперь вы отчитываетесь только сами перед собой и именно от вас только будет зависеть ваш успех. Все только в ваших руках. Как вы будете работать и как вы будете зарабатывать зависит только от вас. Прямо сейчас друзья приготовьте листочек и ручку. Сразу записывайте те тематики которые будут для вас интересны и сразу подумайте о том что нужно для той или иной тематики. Какое оборудование, какие требуются инвестиции. Что необходимо. Я хочу чтобы вы сразу начали внедрять полученные знания. И вообще каждый урок нужно не просто просматривать а сразу применять данные знания чтобы по окончанию обучения у вас уже был рабочий свой YouTube канал. И первый формат это блоги или влоги. Вы можете просто рассказывать о своей жизни или о себе о том чем вы занимаетесь, но тут принципиально важно уметь поддерживать интерес зрителей. Также в данной тематике очень популярно направление челлендж. То есть это вызов кому-либо или самому себе. Например как выжить на 5000 рублей и снимайте свой образ жизни в таких условиях. Следующий вариант это женский, это бьюти блоги. Я думаю все понимают что тут речь идет о макияже и о красоте. Также речь в таких бьюти-блогах идет об одежде, украшениях, отношениях, об устройстве дома, об образе жизни девушек, о каких-то носущих актуальных проблемах и вообще обо всем подряд. Тема достаточно популярна и перспективна. Следующий вариант это огромное количество тематик, которые можно обозначить просто как обзоры. Но обзоры могут быть абсолютно разные. Обзоры могут быть на какие-либо фильмы или на какие-либо новинки кино. Также обзоры могут быть на какие-либо игры. Помимо обзоров тут же можно снимать и play, делать какие-либо топы по играм. Также очень выгодна и прибыльно тематика обзоры автомобилей. То есть это могут быть какие-либо тест драйвы или слайд шоу и можно просто комментировать что-то интересное и рассказывать. Там кстати очень дорогая реклама если кто-то хочет развивать авторский канал. Следующий вариант это вещи, но все вы знаете что сейчас очень популярно снимать обзоры на различные посылки, товары. Есть такой канал как Китай Рулет он очень прибыльный и данная тематика очень доходна. Ну а также эту школу YouTube проходит мои партнеры eBay AliExpress, которые также будут создавать именно обзоры на вещи. Дальше можно делать обзоры на какие-либо сервисы или программы, а также можно делать обзоры например по доставке там пиццы, насколько быстро они доставляют или какая качественная у них еда или нет. Также можно делать обзоры на различных людей. Это могут быть какие-то блогеры или это могут быть какие-либо знаменитости. В данной тематике все вы наверное, знаете есть такой канал как Немаги. Можно снимать в их формате, а можно немножко и другом. Но обзор на известных людей также очень хорошо заходит за счет их известности. Например есть такой канал как Ютубер. Этот канал снимает обзоры на различных знаменитых блогеров и за счет популярности самих этих блогеров очень быстро развил свой канал. И также есть обзоры на вирусные различные видео. Но ну, все вы знаете канал плюс 100 500 и вис хорошо. И следующие дорогие друзья категория это животные. YouTube провел исследование и ролик в котором есть кошка в среднем набирает тысяч просмотров. Так что если вам нравятся животные и вы их любите то вы можете размещать видео с животными. Следующая очень интересная и перспективная тематика это образование. Таким является мой канал. Если вы что-то знаете или что-то умеете то вы можете завести свой образовательный канал. Возможно это будут такие скринкасты как вот это видео когда вы снимаете монитор экрана. Также здесь можно снимать и любые другие форматы видеороликов. Вы можете учить игре на гитаре или игре на скрипке. Можете учить как играть в шахматы или шашки или как например делать ремонт дома или как ремонтировать автомобиль. В общем это может быть что угодно что связано с образованием. Следующий вариант это политика, экономика и юриспруденция. Если вам есть что сказать на эту тему, и если вам данная тематика интересная, то выбирайте данную тематику. Ну например по юриспруденции был бы очень интересный канал как вести себя с гаишниками или вопросы ЖКХ, различных прав или законодательства как себя вести в тех или иных ситуациях. Так что данный канал был бы очень популярен. Следующая тематика это путешествие если вы часто ездите по другим странам и вам есть что показать и рассказать то данная тематика вам хорошо подойдет. Ну а также кстати данная тематика хороший повод наконец-то отправиться в кругосветное путешествие. Ну скажем если вас ничто не держит то можете просто взять завести youtube себе канал о кругосветных путешествиях и наконец-то отправиться в это путешествие тем самым совместить приятное с полезным. Ну а также если у вас нету возможности путешествовать но вам данная тематика очень интересна то вы можете просто начать изучать данный вопрос в интернете и снимать выжимку из того материала что вы изучили. Тем самым развивая свой YouTube канал начнете зарабатывать деньги на будущее путешествие. А с помощью своего YouTube канала запланируйте маршрут вперед и изучите все важные детали и нюансы. Если честно я и сам подумаю о данной тематике. И следующая тематика это how to или по другому что будет если также опыты лайфхаки и эксперименты. Ни для кого не секрет что именно ролики с названием что будет если набирают намного больше просмотров чем средний статистический ролик на YouTube И на всех топовых каналах самый просматриваемый ролик. Всегда из тематики, что будет, если, либо какой-то лайфхак, либо какой-то эксперимент. На канале Сливки Шоу вышел видеоролик, что будет, если поджечь 10 тысяч бенгальских огней. И на данное время этот ролик набрал уже более 27 миллионов просмотров. Итак, если вы хотите заняться данной тематикой, то вы можете просто посмотреть какие-либо зарубежные источники. Возможно это тот же самый будет YouTube или вы можете найти зарубежные какие-то сайты, статьи, журналы и оттуда почерпнуть несколько интересных идей. А после этого снять интересные видеоролики и успех вам обеспечен. И следующая тематика это слайдшоу, топы и интересные факты. Да действительно эта тематика сейчас конкурентна, но несмотря на это новые каналы стартуют и довольно успешно развиваются. И следующая тематика это детская тематика. Данная тематика очень очень прибыльна и сейчас она очень сильно набирает и быстро обороты. Но тут есть несколько вариантов. Во первых это мультфильмы и анимация такие как свинка Пеппа, Маша и Медведь. Да конечно для того чтобы создать настоящий мультик нужны финансовые инвестиции. Но на сегодняшний день есть множество различных сервисов Который позволяет создавать мультики как конструктор. То есть там готовая анимация. Вы просто придумаете сценарий, собираете там конструктор и мультик ваш готов. Ну а если кто-то собирается заниматься серыми каналами, то учтите, что именно мультфильмы приносят очень много денег. Потому что в YouTube больше всего на сегодняшний день именно детей. Дальше следующий формат это детские блоги. Всем тут известны два канала это мистер макс и миссис Кэти это брат с сестрой. На каждом канале всего лишь по два с лишним миллиона подписчиков. Но на канале мисс Кэти почти 3 миллиарда просмотров и на канале мистер макс творится то же самое. То есть если сложить брата с сестрой, то будет почти 6 миллиардов просмотров друзья. Я думаю наверное что с YouTube все деньги именно идут в эту семью. Но детские блоги могут быть в принципе обо всем. Распаковка игрушек с ребенком, какие-то общие прогулки с ребенком, путешествия с ребенком, мнение детей. В общем все что связано с ребенком. Таким образом друзья если у вас есть дети или вы очень любите детей и у вас есть племянники сестры младшие или братики то вы можете совместить бизнес с проведением времени рядом с детьми. То есть если вы скажем ищете бизнес и хотите уделять множество времени именно своему ребенку а не бизнесу тогда для вас это идеальное решение. То есть вы заводите канал для своих детей снимайте их проводите с ними целые сутки напролет и еще за это получайте хорошие действительно хорошие друзья деньги. Но чтобы так на вы понимали за 1 миллион просмотров в худшем случае на сегодняшний день платят 300 долларов. Умножьте 2841 миллион на 300 долларов и после этого скажите что данный бизнес не сверхдоходный. Ну то что касается друзья конкуренция она всегда будет и это нормально. Но помните друзья что я вас учил и буду учить в принципе продвигаться по похожим видео. А это значит что любые конкуренты для вас только на руку. То есть чем больше конкурентов тем лучше. Поэтому это выгодно. Так что не бойтесь никогда конкуренции. Следующий вариант это игрушки съемки на камеру. То есть вы берете какие-то игрушки и начинаете снимать какой-то мультик из них. И еще одна очень прибыльная тематика это супергерои. Тут все просто вы покупаете костюмы супергероев одеваете их и можете снимать какие-то мультики даже без слов друзья. Прошу акцентировать внимание на супергероях друзья. Из-за того что мультик снимается очень просто. Всего лишь нужно купить костюмы и набрать команду ребят кто хочет в этом поучаствовать либо если у вас есть финансовая возможность вы можете нанять людей либо можете просто позвать пригласить своих друзей поучаствовать в вашем проекте после этого снимается какой-то либо обычный самый простой сценарий друзья без слов и данный контент распространяется по всему миру то есть его смотрят и в России и за рубежом такие видео Набирают на сегодняшний день просто миллионы просмотров. И следующая тематика это бизнес. То есть, если у Вас уже есть какой-либо бизнес, то вы можете его расширить, просто заведя канал в YouTube. С YouTube, дорогие друзья, можно черпать очень и очень много клиентов. И следующая тематика это музыка и клипы. Данная тематика всегда набирает много просмотров. Есть и рекордсмены в данной тематике. Ну например сейчас вы видите клип Gangnam Style который набрал более двух с половиной миллиардов просмотров и почти 11 миллионов лайков друзья. Благодаря данному клипу данный артист стал известен на весь мир. Клипы могут быть и музыка абсолютно любая. Например, Джастин Тимберлейк начинал абсолютно также с Ютуба, будучи еще ребенком. Также если у вас есть дети или племянники, вы можете их поощрять и подсказать им, что они могут заняться своим творчеством на Ютубе. И кто его знает, возможно они станут известны на весь мир. И следующая тематика это пранки, розыгрыши и социальные эксперименты. Сейчас данный тренд уже не настолько популярен, но также у пранков есть минус в том что YouTube не очень любит формат таких роликов если вы хотите зарабатывать на монетизации. Но все же на данной тематике можно развиваться и можно зарабатывать. Но также есть и другой формат это разоблачение пранков. Вот такой друзья список ниш. Если я какую-то либо нишу забыл то обязательно напишите ее в комментарии. Ну а прежде чем выбрать Друзья ту или иную нишу не забывайте в первую очередь выбирайте именно то что интересно вам. Также обязательно смотрите тренды Google. Для того чтобы это сделать зайдите в Яндекс или в Google и наберите просто тренды Google. Выйдет бесплатный сервис где вы сможете посмотреть любой тренд. И также в YouTube на главной странице есть популярные видео в YouTube. Обратите внимание что сейчас популярно. Если вы выберете тематику которая вам интересна и которая также сейчас популярна в YouTube. То успех вам обеспечен дорогие друзья. Но и самое главное друзья это правильный настрой. Вы должны понимать что результат будет на авторском канале минимум только через год. Поэтому год нужно работать регулярно и постоянно. И только через год вы увидите существенные результаты. Поэтому нужно приложить определенные усилия. Если же вы заводите серый канал, то он свои плоды даст только через 4-6 месяцев. Если же вы мой партнер в EPN AliExpress, то плоды будут также через примерно 6 месяцев. Но эти 6 месяцев нужно постоянно регулярно работать над своим каналом или каналами. Если вы уже подумали и выбрали какую-то тематику то обязательно напишите об этом в комментариях под этим видео. Какую именно тематику вы выбрали и почему именно так и как вы планируете развивать свой YouTube канал. Во первых другим людям это будет очень полезно. Но, а во-вторых, возможно, если где-то вы попали в заблуждение, то я обязательно отвечу и немножко подправлю вас, чтобы у вас был успех. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание, за то, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Я это очень ценю. Также, друзья, ставьте, пожалуйста, под этим видео обязательно лайки и делитесь данным видеороликом со своими друзьями. Ведь если мой канал будет развиваться, то я буду стараться. Все больше и больше делать для вас более качественный и лучший контент. А также вашему вниманию я предлагаю сейчас два классных видеоролика. Если вы их еще не смотрели, то сделайте это прямо сейчас. Для того, чтобы их посмотреть, просто кликните по картинке. И если вы еще не подписаны на мой канал то сделайте это тоже прямо сейчас. Для этого просто нажмите на красную кнопочку подписаться и вы всегда будете в курсе всех самых интересных событий. Помните дорогие друзья что любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи друзья завтра в следующем видео уроке. Пока-пока.